Всем привет, дорогие друзья, с вами блокченал, и мы продолжаем проходить самую легендарную группу названия ПОСТАЛ 2. В прошлой серии мы, получается, крали елку, и нас за это деревенские какие-то отморозки пытали. За елку, просто за елку. Я, я ничего им не сделал плохого, я просто елку хотел э, себе взять, ну, не знаю, на Новый год, хотя тут э, Юль почему-то. Почему он решил? Но это не я решил, это девушка его решила э, почему-то взять в июле елку взять, хотя, в принципе, она осыпется, ну, странно, конечно, тоже. Ну, э, в этой серии нам надо очень много заданий нам дали, просто капец. Я не, не знаю, успеем мы это сделать, не успеем. Тут надо а, стики какие-то, потом э, билет э, какой-то, короче, напалм, не знаю. Кто-то на кого-то напал, надо помочь. Но я помогу, в принципе, чего я же. Не какой-то игнорчик, я помогу. Ну, молодец, молодец. В этой серии меня не отвлекал, хорошо. Уже учится, учится на своих ошибках. Сразу хочу пожелать приятного просмотра. Садитесь поудобнее, и мы будем так раз эти все задания выполнять. Давайте начнем с первого, где быстрее будет. Тикетс. Стикс. Ну, давайте сначала начнем с этих стикеров. Потому что они так раз с другой стороны. Я не хочу бегать по всей карте. Другой, с другого конца другой. Я помню, я вот когда перед началом серии я видел, что тут какая-то есть труба. Блин, стрёмная, кстати, очень. Но она, походу, ведет так раз к нашим стикерам. Так раз и тикс, и стикс. Вот так раз тут. Бляха. Фонарика, на жаль, нету. Я даже не знаю, куда иду сейчас. Что-то мне страшно, реально. Вот это какая-то канализация. Блин, это реально канализация, что ли? Так она хрена я сюда пришел? Куда я пришел вообще? Это правильный вообще путь? Нахрена я сюда пришел? Так, давайте И вы идете нахер. Что-то мне страшно туда идти. Не, я лучше обойду. Это какая-то заманка, приманка. Я не пойду туда, нет. Во-первых, труба это очень страшная, ржавая. Во-вторых, там разно э -э какая-то разноцветная дыра. Ну и нахрен. Я лучше обойду. Мне, в принципе, не жалко потратить время. Ай, блин, не допрыгнул. Паркушек с него, конечно, никакой. Так, э надеюсь, вы не обидитесь, да? Я пройду по вашей территории. Э -э так, тикос. Ну давайте туда и пойдем. А что делать? Стопа, почему? А что мне там надо делать? Я не хочу, я все уже сделал. Метка стоит дома, а я дома уже все сделал. Мне надо уже идти выполнять задания. А то ä, я опять. Ä, меня опять ä, об, об, обозвут и, и обосрут, и зачем мне она надо? Меня дома не любят вообще. Я лучше пойду пойду куплю стикеры. Кстати, по-моему мы в этом месте еще не были. Реально. По-моему, да. Это, по-моему, новая территория какая-то. Вроде бы. Я что то не помню, чтоб тут мы были. А или были. Стой, подожди, я запутался. Не, хайкиц. Я таких не знаю, чуваков. Да это не я. Бляха, ты придурок. Это не я. Это не я. Херачите копа, меня не надо. Я тут ни при чем. Я уже уволился. Я уже игры не создаю. Все, я уже свободный человек. Туда дальше. Нет, это я не буду в чужой дом идти, зачем мне надо? Там еще копы ходят. Не-не-не, мне дальше. Мне сюда, наверное. Или куда? Там вообще нек некуда идти. Подожди, сбоку. Вот сюда написано. Тут ничего нету. Мне вот тут написано метка. Ну так. Либо сюда, да сюда, наверное. Куда еще в другое место идти? Тут нет других мест. Только это. Нихрена, а тут сват ходит. Какой-то опасный райончик, я не, я не хочу. А, да, мясо. Мне сюда надо, да? Ну, сники, стики. Да-да-да, мне сюда. Мясо купить надо будет, или что? Будем отбивные делать? Или из нас Аятула, отбивную сделают? Эй, а я тулай. ты не хочешь обслужить мне меня? Мне нужны биф... А, бифштексы? Для барбекю, друзей психопатов. А, бифштексы, да? Себе. Хм. Что-то никого нету. Вот дерьмо. Теперь мне придется искать самому. Может быть они дер... держат их в задней комнате? Спорим, эта дверь не заперта. Да там, по-моему, она точно не заперта. Вон, видишь, пара идет. Значит, щель есть. Ой, бляха, тут холодно, наверное. Прям пар идет. Бляха, мне тут кажется, что тут сейчас какая-то дичь начнется. Да, да, да, там не так все просто. А у меня нет оружия. Ладно, будет так. Дробаш. Я с дробашом вышел серьезно. Какой, блин, крутой чувак. Бляха, там... бомжи на штексы делают, ⁇ -мо ⁇ Охренеть. Смех. Да вы каннибалы, да? Ганнибалы. Hey, на нахрен ты на штекс пойдешь. Куда ты убегаешь? Сюда? Так я отсюда пришел. Зачем? А нет, не пришел. Все, вот так, я тебя с дробожа даже убью на таком расстоянии. Хедшот. Все, идем дальше. Хе, видите ли, бифштексы из бомжей делают. Да я сейчас из тебя сделаю, мужик. Из тебя, из тебя. У тебя. Мозговый так нету. Да, бляха, ты крыса, Что ты сзади делаешь? Вышел, смотри, стубзика. Странника вышел, блин, на меня Ни хрена себе, я сейчас тебя подпалю, реально Будет жареный бифштекс Из э, тупого мясника Так, это я сюда пришел. О, ничего его спивасик тут лежит Нормально бухаете, да? На рабочем месте, бляха Хотя, в принципе, чего я удивляюсь Тут у них вообще мешки какие-то лежат А, ни хрена себе мешки, блин, конечно Автоматы у них лежат, ё-моё так, давай автомат возьмем. Ни хрена, еще у них бронежилет, вы что, угораете? Вы точно месяки? я какое-то говно. Если на ближних расстояниях, то лучше дробашу будет использовать. Бля, корову за... в мясо жарят. Да по-моему там коровы нет столько. Куда вы, куда столько этих, блин, местных этих рулетов? что угораете там? Одна корова на все эти... Ладно. Ну ладно, пускай, в принципе. Я не. не это же постл. Это какого года игра-то? Что, что удивляться -то, Правильно. Почему бомжи, например? Поймали бомжи, короче. Меня тоже, наверное, на делать. На хотели сделать. Ч ты стоишь, дебилка? Да-да, я хорош. Убивать с э, то придурков. О, я тебя даже и не выстрелил. Ладно, окей, окей. Так, что у тебя? Патроны? Блях, у них гранаты. Это ни хрена себе. То у вас оружие прям цех, я смотрю так. Вы, вы точно э, мясники? Или, или кто? Я думал, мясо будете кидать с, э, тесаками, кисаками, а тут, блях, у всех автоматы и дробах есть. Вот это да. Да не похожи на настоящий мясиков. Да дебил. А, оружейные бароны, да ну нафиг вас. Капец. Стиксы, блин. Ни тут у вас. С -с Сникерсы. Целые какие-то. О! Вы вовремя. Вот это вечно они приходят, когда я все уже выполнил. Ну все время так. Они за мной? Блях, они за мной, походу, пришли. Не надо, пожалуйста, пацаны. Они за мной пришли походу а -а -а -а. да у меня розыск появился я подожду вас окей здесь они кому-ка за меня не я думал не помогать пришли они за мной пришли вы дебилы что ли Вы в курсе что тут из бомжей делают ваши эти любимые отбивные что за да я сам хз, за тут происходит говно такое а. придется убить тебя я не хотел я хотел по-хорошему ну бабу тоже придется убить она тут как свидетели будет чё двое Пф, лохи какие-то всего лишь двое да я вообще вас всех раскромсаю двое все пришли блин. А где омоновцы кинули вас да лошары вас кинули вы в курсе двое в пекло послали все, а нету больше ваших дружбанов. Все, кинули они вас. А нет, пришли, пришли, дебилы. Бляха, сейчас умру. Сейчас амоновцы там сидят, ё-моё. Это ж прикиньте, они же тоже в защите, получается. Сори, so не сори тут, правильно. Как насорили, блин, тут выбирать за вами. Так какое сохранение? Там мне плевать, любое. Я все равно не буду переигрывать это все. На нахрен, хэдшот получай, говно. Нахер, хэдшот, нахер, хэдшот, что ты зыришь на меня? Да бляха, кто? А не через решетку, так нельзя, ты че? Через решетку, хреначит, смотри. Читеры, сраные. А Почему я не могу через решетку вас пробивать? В остальные какие-то. Блин, бедная корова. Сколько уже там с нее взяли мясо? Блин, их посадить вообще-то надо было. Зачем? меня розыск вообще пиздец. Меня убивают вообще-то. Я даже не успел ничего сделать. А -а -а -а, бляха, меня ум... я умираю, вы в курсе? Капец. Ч ⁇ творится-то, а? Я уже... Так, мужик, не надо. Да невозможно это проходить? Как? Четыре сердечка. Там да я умираю. Вы в курсе? Какие сердечки? Я... Броник давать. Короче, пацаны, вылетела игра. Почему-то, не знаю. Короче, жрем сейчас. Я вот хотел карту посмотреть, мне вылетела игра, не знаю ошибка какая-то выбила, хрен его знает. Еды вообще нету, я просто сейчас пом помру, наверное. Еды вообще нету, не существует такого слова даже. Все, давай. Сейчас ждем гостей. Они сейчас придут, я уверен, сто процентов. Они уже на подходе. Не, ну я не хочу туда идти. Вот говно, ну как это проходить-то? Ну он же бессмертный, ему хэдшот прям в хлебальник стр... вы... выдал. Почему он живой-то? Подходите, раздава... раздаю гранатки бесплатно. Вы чё, угораете, что, угораете что-ли? На, подарок. А чё, они даже гранату не воспринимают что-ли? Все, вы задрали меня в край. Ловите подарочек. Ой, бляха, но ну я сам тебя убил, молодец. Все. Не иди даже ко мне сюда. Все, ко мне больше не ногой, ясно? Говнари. Там взорвалось что-то, бляха! Тут какой-то трэш каждую секунду происходит. Надо каждую секунду действительно сохранение делать каждую минуту, точнее. Вот фак действительно. Fuck you, спец да говня завидц, почему ты не умираешь, что? Бессмертная тварь. Вот это возьмем. Нахер им вообще пули, они бессмертные к ним. А да я знаю, он бессмертный тоже. Они вообще даже не умирают почему-то. Они сейчас горели, получается. Не... Да ну, умритый, ну. Ну, я все равно уже, уже считаю смертец Мне срочно нужна аптечка. похавать Ну, это не поможет, наверное. Вообще бесполезно. Хотя нет, почему бесполезно? Нормально пойдет. Я думал, сейчас уже умру, а мне нет, пока нормально. Пока держимся. Окей. Давайте, идите ко мне, налетайте. В чем проблема-то? Умирай. У меня вариантов нет просто. Вместе со мной сдохните. Падлы. Я, я добрые дела творю, они меня убивают. Говнари сраные. Не потушу, будешь гореть в аду мне. Падла. так на одного меньше хорошо и главное надо, э, сохраняться вовремя так я уже забыл какие сохранения делать уже не одна миссия во всех сохранениях это нормально да ни в одной игре такого не было еще я сваливаю Так да кто кто никого тут нету я ушел знаешь я уже чуть инфаркт не получил не нужно быть провидцем да не нужно быть таким тупым дебилом ни одно хп Я будет искать наверное все весь город Да пошли в жопу серьезно так что-то мне зависло немножко а я пончик Я пончик был кто-то ищет еще. Так, ладно, секаторами лучше похожу Что так безопаснее будет. Нету вообще пожрачки ноль. Жрачки просто, точка нет вот точка да есть, а эта точка нету жрачки. Бляха, ну противники, ну -мо. Мужик, пожрать дай. Ладно, придется кому-то домой заходить, а не хотел. Вы меня не, не, не выбирайте. Да как так как так-то? В смысле? баба убила, в смысле? Что за бред? Да ну либо противники игр убьют, либо кто-то другой дома. Да почему... Почему у всех есть автоматы? Не понимаю. Ну кот хотя бы, кот ничего не сделает, не? Придет какая-то баба и убьет нахрен, даже не мужик. Все, обезвредил врагов. Да пожрать ни у кого нет, вы что серьезно, что ли? Раньше пончики лежали. О, аптечка, аптечка. Вот, все. Нормально, поеду. Все, идеально. Мужик, ты, ты никуда не идешь, ясно? О, ни хрена у мужика автомат. Бляха, ни хрена себе. Капец. Как у мужика моет обычного автомат быть? Ну это нормально, да, по-вашему? ну Хотя в Америке, в принципе, нормально, да? У них у всех автоматы, в принципе, есть. Что? Что, женщина, что? Че они вечно спрашивают? Все нормально у меня. Я иду тебе на задание. Они шо-шо-шо-шо-шукают, шо сидят. Бляха. Какие-то странные. Бляха, ну противник Киха опять серьезно. это будет, серьезно. Ты их три человека. Они меня все зажарят просто. Да вы почему ничего не делаете? Не хочу, они меня убьют. Бляха. Делайте что-нибудь с этим. Ай, блин. Меня что-то ты пушку направил. Вот он, вот он, говно. Я сам буду защищаться. Все, убили, конечно, когда я уже всех поубивал. Че, на меня пушку направлял тупая овца. Убьет меня сейчас нахрен. Обычного человека, невинного. Топ, это сюда мне надо идти? Подожди, серьезно? Нет, дальше. Это тюрьму, что ли? Опять я не пойду туда. Я там был уже, я только сбежал недавно, несколько серий назад. Это за мной? Чего? Кто? Это не я. Военный, иди нахрен отсюда. Я тут ни при чем вообще. Че все на меня так накинулись? Че я сделал вам опять? Мне вообще надо пройти в тюрьму. Че на меня все накинулись, бляха как звери дикие. Я вам че сделал, я не понимаю. Не вообще надо сюда, да? Ну, тикет взять. Не кить, тикет надо. Я тикет принес. Ты чё, тикет? Я тикет при принес. Вот, тикет, держи. Братан, держи тикет. Ну что ты убиваешь-то меня? За что? Я тикет принес. Билет, ну что ты делаешь? Говно такое. Пацаны, тикет нужен. Ну я пришел за мне пенсионный фонд дорожный полиции вы че? Нахрена ты. Ты дебил, зачем тебе деньги? Какие деньги тебе? Я тебе сейчас как деньги принесу, бляха. Три сотни, за что им? Этим придуркам, ничего им не дам. Пошли не в жопу, не буду эту миссию выполнять. Ни хрена тебя, вы не охерели. Три сотни, за что? Я что то зарабатывал эти деньги. Я принес вам 30, 300 долларов, не знаю, за что вообще. Каким уроком? Я вообще не понимаю, чё, о чем вы говорите. Каким уроком? Я вообще вам ничего не должен, по сути. Ф придурки. Это последний раз я вам что-то вообще приносил в этой жизни. 30, 300, за что? За что вам 300, я не понимаю. Какой гета? Подожди, мне в Гетто надо идти? Чего? А Там у меня два задания еще есть. Мне надо короче крат прийти и на пальму. На пальму какую-то. Не знаю, на пальму, наверное. В Африку поедем или что? Непонятно. Опять это и вы дебилы. Ну, ⁇ -мо ⁇ ну только один избавился от вас. Ну, ⁇ -мо ⁇ Бегут за мной как престарелые. Ой, как угорелые, то есть. Да ладно, убью его, что вы? Ничего, сложно, что ли? Побежал, брамей. Да я убиваю его, он тупой, дебил. Все равно пользы от него никакой нету. Мы тебя убивательны напифштех на, на пойдет он тоже. <смех> Вместе с бомжами. А чё? Какая польза от него-то вообще? Я... Хотя бы люди пожрут, что, нормально. Так, вроде бы все правильно иду пока. Ну, вот это все запутано, говно, я ненавижу вообще такие карты, если честно. Когда все запутано, не понимаешь, куда идти вообще. Ой, блях. Ладно. Да куда ты пошел? Нет, мне не туда надо. <звы> ну, бляха, за этим мужиком задолбал. Да мне не туда надо, мне вообще в другую сторону. Ну ладно, пойдем уже этой стороной. Ч это коса? Смерти? У -у -у. Вот это вам кранты, походу. Как я это все ношу вообще? А ну-ка, а как она.. Ч, отрубает голову сразу, да? Или ч, вонзается внутрь? Камешком. А, тут уже все разворовано, зачем? Мы все до меня уже разворовали. Конечно. Ой, бляха, так это опасное оружие. Не-не-не, такое нельзя использовать. Там еще военные ходят. Но они же не копы. Но они же меня не знают, наверное. Они же копы, они же не в курсе, что я тут в розыске. Че, а ББЦ, ББЦ, не знаю. Не знаю таких э -э -э, расшифровок. Ладно, давай подожди. а почему я на одном месте хожу вообще? Что происходит? Мне уже полчаса, сколько? Полчаса я на одном месте топчусь. Две, две миссии всего лишь выполнил. Ну как так-то? А, ты меня хочешь убить? <свист> Убивай. А нет, это... ладно, все равно не очень хороший человек. А, ну да, это же, получается, не против книг. Ну, конечно, вот. а Зачем тебе книги, если у тебя нет башки? Действительно. Кому эти книги нужны, если у тебя башки и так нету? Ты уволяешься на асфальте. Кому эти книги нужны тогда? Крочи а, Тудей. А тут же был какой-то этот, шоколадный пацан. А его уже нет, мы его сняли. А, ну и да, его же я убил. Я вспомнил, вспомнил. Нам там теперь. Ну, кор.., короче, меняются каждый день. Э популярные какие-то... Шняги. Ну, там верно, да. Типа, подожди, куда иду? Так, а куда? Нет, рано. Нам надо через mail пройти. Что ты, что ты наставил на меня оружие? Охренел? Чё, за мной будешь преследовать меня а? сейчас? Чё тебе сделал? В смысле, а как кот двери открыл? Не понял. Бля, они меня убьют, наверное, сейчас. Твари. Они сюда пробрались. Ну, придется вас обезредить. Все, бей отсюда. Мать. Мужик, как ты выживаешь? Ты же должен был умереть. Он выживает каждый раз. Я его каждый раз уби убиваю, убиваю, он каждый раз. Выживает и же выживает. Дай покушаться. О, спасибо. За кулек, короче, убил Чисто. Uh -huh. this, Ой, бляха, что я наделал? Этих аллахов, короче, трогать лучше не надо, я так понял Чего? Они сами нарывались, вы видели, правильно? Сами нарывались, сами и умрут, в принципе, я тут ни при чем О, молодец, сам Сам уничтожился Эй, бляху нет нет В смысле ах ух ах ух тушись ах ух ах ух давай ау ах ух ах ух бляха еще эти придурки пришли что творится ё-моё пожар бляха чё я наделал что происходит что за трэш бляха все в огне все горят ё-моё Чисто все сгорели дотла. Бляха Просто какой трэш тут творится Я не понимаю, серьезно Невозможно здесь спокойно поиграть Вечно меня кто-то хочет убить Что я вам сделал? Я просто проходил мимо Меня уже все хреначат со всех сторон Мусульмане, бляха Какие-то придурки против игр Потом еще какие-то спецназа. Это вы же задолбали уже всех Сколько можно уже? а? Еще игра вечно вылетает, а не понимаю за чего. Ну, просто невозможно играть нормально. У меня она восемь раз уже вылетела. Ладно, вот, восемь раз. Восемь раз вылетела, бляха, пока я две серии и две миссии проходил. Ну как можно это выдержать? Я не понимаю. Я даже не могу их снять нормально. Раньше у меня не вылетало ни одного раза, а сейчас каждые пять минут вылетает вообще. Это как можно выдержать? Я не понимаю. Придурки эти стреляют еще вечно. Ну это нереально. Подожди. Подожди, нет. А куда это сюда? Подожди, нет. Куда это мне надо, я не понял. Давайте сразу маршрут нарисуйте мне. Копы продают оружие, серьезно? Но мне все равно не к вам, в любом случае. Ничего себе, я даже не знал, что копы тут продают. Это же получается коррупция, вы что? Продаете свои же оружие. Так же нельзя делать. Вы чё. какие -то тоже. Вас посадят, вы в курсе. Я сейчас видео это снимаю. Вы много миллионов. <со -то> тыхич хотя бы. Тыхич увидят, и вам хана. Серьезно. Блях, опять эти придурки идут. Ну помогай, мать, ну чё ты стоишь? Они сейчас не убивать будут. Все, это не я. Они сами напросились прям прямо здесь, возле кустов. Насрать на кусты или чё? Чуть дальше, вот тут. Вот тут что-то есть. Ну реально вот прям тут, прям тут вообще. Что графики нарисовать? Блин, чё это такое? Чего? Это что за жопа ходит? Чё это такое вообще? Это нормально, да, по-вашему? Так, мы тебя жопу убьют. сожрет. Ты чё? Hey, ты кто такой? Машонка? Of... Почему ты не купите Ларри Краба? У нас их много еще осталось. Да тебя сейчас убью, и все, не будет ни Крабов, ни... Никого. Сто процентов, мне надо его убить, либо ещё-то сделать. Расчленить я не знаю. Вот дерьмо всё продали. Ни хрена себе все продали. Тут, по-моему, никто ничего не покупал даже. А что делать-то? Покупать этого краба или чё? Мне нахрен он не сдался, если честно. Что тебе What здесь this? нужно? Мне надо крабы взять. Нержавеющий. Да она уже соржавела, по-моему. Че, мне краба взять надо или что? Я не понимаю, серьёзно. Чего они от меня хотят? Пушка. Там мне пушка вообще на нафиг не сдалась. Ну давай возьму, хорошо. На всякий случай. Нет, скорее всего, мне по заданию надо сюда пройти, пробраться и взять этого краба сраного. Так, один обезрежен. Но краб, я не понимаю, зачем мне нужен. У вас тут генератор горит, вы в курсе. Тушите, идите, пожарного вызывайте. Быть старее, у вас что сгорит горит нахрен. О, аптечки. Краб валяется. Но мне он не нужен. Мне надо какой-то изысканный краб. Не, не оригинальный. А что у меня с оружием-то? Что-то рвануло, по-моему. Что-то рвануло. О, коса смерти даже тут есть. Все? Там кто-то кинул гранату, по-моему. Ага, я видел. Слышал. Кто балуется, я не понял. Выходите. О, краб. Есть! Краб у нас! Задание выполнилось. Крайне нормально так нужно. Это постел. Тут нет такого слова. Жестокость. Тут всегда она должна быть. Ну, жестокость это сама игра. Можно назвать вместо постола. Жесть 2. Жесть 2. Почему бы и не, да? Так, говно это оружие. Я сейчас умру. Не, говно, говно. Все-таки дисконтизаторы. Да, я не могу выбрать. У меня не, не, нет времени. Я не успеваю просто-напросто. Все. Стоп. Ну. No. Ой-ой-ой-ой-ой, горю-горю, мразь. Кто поджег? Говно такое. Умираю, бляха. Я сейчас умру, нет! Валим, валим быстрее. Валим нахрен, но я сейчас подохну, у меня аптечек нету. нахрен валим. Ух, мне 8 хп вообще, как я должен выжить-то, ну? Мне там хреначат как бы, в курсе? А мне плевать, да? Мне прям хреначит, хреначат. Конечно, я уверен. Я тебе голову отрублю и все. Ё-моё. Ого, с базукой бежит, и че? Короче, говнёч. Он, не, он непроницаемый? В смысле? Он... Чего? Короче, ты хренел. Короче, давай убиваем. Так не пойдет. Дело. Они горят, как бы ты в курсе. все сгорите, нахрен, в аду, в мразе. Будьте мучаться у меня, бляха, в аду. Гореть вместе. Говнари, блин. Да что ты шутаешь? Шутишь со мной? Пошел ты в жопу. Я не боюсь вас. Я по второму кругу иду. Короче, говнеча, ты меня задолбочи. Так, какое сохранение? Вот это возьмем. Там да мне как бы без разницы. Главное, да, чтобы новое было. Я завалю. Я завалю. Я знаю как. Я тебя спалю нахер. Короче, за мной бежит падла такая. Э -э машонковая. Я умер. Вот говно зажал меня просто. Я все равно выживу. Чтоб ты знал. Я тебя взорву нахер. Короче, говнёчий такой. Бляха, я на своей же гранате подорвался. Ё-моё. Вот мразь, короче. Ну ты чё, не расчленила вообще? Ё-моё, творится-то, а? Происходит. Мент, помогай, пожалуйста. Ты круче с ума сошел. Вы должны кроче ловить, а не меня. Придурки. Почему вы меня вечно ловите, а не круче? Короче, он какой-то трэш творит. У него 200 хп осталось всего лишь. Ему недолго жить осталось. Все, короче, сдох. Я победил тебя, ты в курсе? Ты все, Машонка ты говнянская Воняешь, бляха Все, сдох Во, спасибо за РПГ Короче, жопа Мошонковая жопа Вот так вот В принципе, назовем его А почему бы и нет? Кстати, двери все расхреначились, ни хрена себе ты Нормально он жахнул так Бляха, из-за какого-то Маленького диска Он меня хотел убить, ну просто ковец Летел и расхреначил свой же магазин. Ну молодец, короче. Я уже не удивляю даже ничего. Бляха, куда я иду-то? Мне на выход надо. В смысле? Какая, какие пончики, нахрен? Мне не надо пончики ваши. Почему? В смысле? Мне надо на выход. Как я как, откуда я пришел и запутался? Серьезно, я откуда? Из пончиков пришел? Да нифига. Наверх. Вот, я запутался уже. Бляха. Капец, что что происходит уже? Все, надо, надо заканчивать. Серьезно, мне уже хреново. Блин, вообще. Блин, а как я тогда дойду, я не понимаю. Через низ, через вот этот путь. Там, по-моему, вообще закрыто все. Да. Умирай. Подожди, так они, тут нету пути другого. Что делать? Куда идти-то? Омоновцы, вы чё? Как? Блин, за мной походу выехали опять. Да бляха, по жопе зачем? Ну зачем по жопе стреляете? Ну я не понимаю. Ну, у меня там уже и так нет чего стрелять-то. Расстрелянные уже полностью. Так, подожди. А мне правильно иду, нет? Вроде нормально пока. Ну, кажется, что нормально все. Пока я не знаю точно. Нормально или нет? Посмотрим. Здорово, магазин одежды пришел, Нормально, модник тут стоит. А, ну, блин, подожди, а куда? Направо надо? В смысле в клинику я иду? Зачем? Мне в клинику не надо. Мне сюда. Брысь отсюда. Подожди. А как мне пройти-то? Сюдой? Наверное, да. Рокер ходит, ничего серый. Ту мастер походу, какой-то. Ну ладно, что тут у нас? Подожди. Да я неправильно иду, в смысле? Нет, правильно, а почему? правильно а почему тут везде омоновцы ходят Я не понимаю они захватили мир весь или чё бляха по моему так похоже к... К... К... К... вторую мировую походу пережили тут разбомбили все как ты дверь открывают нормально чё вы тут говно сливаете? вы чё в реку вы чё угорайте бляха я понял надо короче помогать людям тут люди тут какие-то дебилы отравляют возр, э э э э озеро реку внутри выливают говно чисто охренеть надо помочь надо помочь только как а как я помогу если да, я даже не знаю как зайти туда ладно попробуем что нибудь сделать Наверное, опять амонавцы на нас нападут, скорее всего. Не сюда. Вроде бы как. Не сюда... Я типа приехал на работу. Мы меня не должны... Работников не надо трогать. Они я... не... тут ни при чем. Часто я просто на работу пришел. Считайте, что так. На работу разбираться. О, какая-то баба курит. Блин, а что тут копы везде делают? Что происходит? Э, сохраняем вся Ну, а что делать -то? а Да что ты меня стреляешь, баба? Ну. Я просто пришел на работу, в смысле? За что вы меня убиваете? Я не понимаю, что не так я опять делаю. Чего террорист? Вот террористы ходят. Тут какую-то хрень творят. В смысле, вы что делаете? Бляха, на какую-то лабораторию X16, похоже, реально. Только, наверное, до того, как там сбой э, произошел, но ну, у вас произойдет, я уверен. Не сюда? я вообще-то сюда что убегаете? Мне сюда так раз надо. е че тут искры какие-то летят. Че вы тут творите, я не понимаю? Что делать то ну подожди что делать я пришел никаких не тут нет вообще подсказок почти что <связываю> страшно так мне надо наверх ты умираешь ты откидываешься скинулась и откинулась правильно нет, я, я ваш свой, короче Я тоже на лаборатории тут работаю Так-то а, все Ах, пришло время поработать, мистер Напал А что за Напал, я не понимаю Кто напал на кого? <смех> нормально <смех> стал красиво А кто напал? Что напал? Кто напал? Где напал? Я не понимаю, что происходит Все взорвется сейчас или что? -мо, какая лаборатория-то большая а? Это завод, какая-то лаборатория Это завод целый по производству говна о блюет кто-то ну конечно я же говорил что все-таки когда-то э, все э, станет э, плохо я же говорил да лаборатории 16 короче кто-то э, что-то отравился вашими меня этими отходами говнянскими вызовите армию о я, я понял сейчас будет трек. Ай, бля. Придурки, что? Что это такое? Подожди. А что это такое? ханый бабай. У нас огнетушитель горит, помогайте. Короче. А почему я здесь сохранился, кстати? Мне кто-нибудь объяснит, пожалуйста. Ну, да ладно, я же, я же вроде бы здесь, наверху, на лестнице сохранялся. Короче, у нас выбора нету, у нас только есть один выбор. Вот сюда пройти и все. <как> да. Через вентиляционные эти пути. Других вариантов у нас просто не существует. Так, давайте дальше пройдем. Да, нам сюда вроде бы надо. <coughs> Там все закрыто, я жирный, я не могу пройти просто, пролезть даже. О, реально, кстати, хоть неплохо. А, ну, тогда идем дальше, наверное. Лезем дальше, точнее. Э! Не понял, коробки, вы чё? Не подводите меня, пожалуйста. А, я не могу! Это чё за. Ч за подлянка сейчас была? Типа она у меня с ног вылетает, а я типа не могу уже подпрыгнуть. Не понял. Ч это сейчас было? -мо, это чё пропасть какая-то? Э, так и так нельзя, в смысле? Я же умру. Или нет? Все, сохраняемся. Нет. Верхний. Потому что мы будем только на ней упираться. Все. А, блин, вот это, кстати, проблема. <смех> очень большая проблема. Как нам это проходить-то, я не понимаю. Типа через низ. Ааа, и все. И, и сдох, короче. Вот так вот и происходит все. Аккуратно. Тут надо очень быть аккуратным. Иначе ни, одно неловкое движение ты в труп. Ты сжаришься в масле просто. Ааа, подожди. Нам куда вообще? Нам туда? Или куда? К туда? А как? Подожди, я запутался сейчас. Может быть так? Опа, кажется, что-то я начало получаться, но не полностью, но начало что-то. Во, все, теперь это по сюжету я понял. Если что-то происходит жесткое, значит мы в правильном направлении идем. Это кислота идет или что? Да, походу. Так, теперь я понял, что нам надо сюда. Нам игра са э, по сама по скацке делает просто. Теперь все понятно стало. А так я и не понял бы, серьезно. Куда мне идти? Тупил бы и ходил бы на одном месте. О, сейчас что-то будет интересное. Сейчас что-то разломается, да? Это труба сейчас упадет. Да? Конструкция все сго сгорает? Нет? Какая-то хрень только упала. Не, я знаю, что-то сейчас жесткое будет. Сейчас все будет ломаться и падать на меня. Ой, говно, говно, говно падает на меня. Туши, туши меня, туши. Ой, бляха, я умираю, умираю. Сы на себя, сы. Как он не себя? Что ты сделал? I чё ты сделал? Что сделал? Я не понял, что я сейчас нажал. Я хотел насать на себя, я забыл, на какую кнопку он делает. Бляха, что делается? Он сломал себя. Серьезно. Он сам себя убил. Он самоубийца? творится Бляха, мне страшно. Паркурчик начинается. Хоба, хоба, хоба. Бляха, не допрыгнул. Сори, сори, не доплыл. Не, я понял свою ошибку, не допрыгнул. Тушить, тут вода везде. Бегаю, все. Бляха, у меня даже нет чем хилиться вообще. Умирать. Это так надо было, по сути, да? По-моему, так не надо было делать. Я что, через канализации буду или что? Выживать дальше. Да, я выжил. Я выбрался. Охренеть. Я вместе за говном вылез, да? Я сейчас, наверное, весь испачканный в говно, да? Ну чё, можем идти домой, наверное? Потому что все, уже хватит. А вы ни хрена не делаете, я за вас всю работу сделал. <как> Уничтожил преступность, теперь все хорошо у нас. <как> теперь я один преступник остался. Но меня убивать не надо, я не советую вам это делать. Вы меня не убьете, себя убьете, да. Так-то со мной боро бороться лучше не, не нужно. О, окей. Офигенно, домой пришли. Фух, это, по-моему, самый сложный день был, который. За все время. Серьезно, мне кажется. Просто за четыре дня, вот сейчас четверг, так раз, я тоже снимаю четверг, самый сложный вообще был период нашей недели. Просто это капец. Надеюсь, ты нашел маленькую Крочи. Ты не поверишь, почему они продают он онлайн. О да, я получил Крочи. Да, точно, пару раз. Хочешь посмотреть на крутое средство от сорняков, что я добыл? А, ты использовал мой ковер, сволочь. Ну, извини, я целился, целился выше, клянусь. Нужно пристрелить эту штуку. А, пристрелять. В смысле, пристрелить или перестрелять? Я не понял. Перестрелять? Не понял. А чё, а чё, а а, а какую штуку? Я не понял. Короче, он, он живой остался. Я же говорил, что он бессмертный, бляха. Его пять раз гранаты бросал в лицо, ему плевать. Он их ест вообще. Перепутал гранаты. Идиотский генератор. По-моему, у меня и машины-то нет. Так, посмотрим. Ох, и не забыл забрать эту посылку. Интересно, что в ней? Не знаю. Бомба. Эээ, похоже, мне придется идти вот сюда. Не забыть от дня рождения дяди Дэйва. У него всегда и такие клевые вечеринки. Ну, вечеринка будет, хотя бы отдохнем. Так, и где это? Ага, ага. А где? Ох, а я надеюсь, что завтра мне удастся поспать. А что, неделю не спит, что ли? Кстати, а тут реально, по-моему, уже меньше. Ну хотя вперед придется через пол карты. Но зато хотя бы у нас будет меньше заданий, меньше проблем, меньше говна всякого будет, в принципе. Так-то наоборот это, наверное, хорошо даже, что у нас всего три задания. А сегодня было четыре, да? Хотя как будто бы пять, серьезно. Эта серия, наверное, будет где-то минут 50 идти, серьезно. Я снимаю больше часа, а тут пока вырежем, вырежу может, на 45 минут где-то будет, наверное, приблизительно так. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей поддержать меня и дать мне мотивацию снимать новые видео качественнее и чаще. Все ссылки есть в описании под видео И в закрепленном комментарии Заходите, подписывайтесь, покупайте Я всем желаю удачи Увидимся в следующих сериях В следующих прохождениях Всем пока-пока